Алло, кабан. Здорово, брат, это белый. Слыхал беда у меня. Да не, я в порядке. Брат в отключке. Не, зверью здесь ни при чем. Ну, есть маза, что сука, среди нас. Будем молиться, что это поклеп. Ты это профильтрую себя, там, может, что нароешь. Да давай, брат, пока. Беда. Она сопляя сделана. Что с вами такое? Что вы такое? Я пейнт а 33 интеллинца из а -а -а -а! Я сейчас тебе лицо отступаю. А, мать -а -а, твою. <Слыши> Нет, пожалуйста, меня Все приехали. О, привет, малыш. Не ожидал тебя снова увидеть. Не волнуйтесь, Кат. Я найду путь на тету. Подводная Одиссея. Команды Кусто. Стой, стрелять буду. Стреляй. Сим-Сим, откройся! Сим-Сим, отдайся! Иммаджер, кто это? Кажется, основой для вашего тела стала одна из моих старых коллег. В был ставили стандартные цифолочи для роботов, вместе со считывателем данных и окуторчик. Что? Вот это поворот! Теперь я папа-робот! Спасибо, что не шлюха! Я робот-балбоёк! Самое дно. Все окей Опа Теплая женщина Вы человек? Сара Линдовал Техника полезной нагрузки к вашим услугам Что это? Похоже на гигантский хуй. Осталось два секунда. Чего так долго грузит? Подождите секунду. Я думал, в будущем грузиться будет быстрее. Десять секунд. Делайте Восемь... 9, Шесть... Вы 10, Пять... Четыре... Три... Боже, 4, Два... 6, Получилось! Ч ⁇ чёрт! что пошло не так? Все нормально. Они там, среди звезд. А мы тут? Нет, мы же садились на ковчег, я видел. Он закончил загружаться прямо перед стартом. Да, я видел. Так почему мы здесь? Саймон, я вам сто раз уже говорила, как это работает, а вы не слушаете. Вы знаете, почему мы здесь? Нас не перенесли на ковчег, а скопировали. Игра судьбы проиграна. Вами и мной. Как и Саймоном. Как и тем, кто умер в сто лет назад. Нет, нет, что вы несете? Мы такой путь проделали мы запустили ковчег! Понимаю, мало радости, но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы спятели? Мы тут подохнем, а эти сволочи будут жить себе в космосе! Это не мы! Они не мы! Жаль, что вы так думаете, Саймон. А я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку истории человечества протяженностью в тысячи лет. Далее жить дальше. Нет, нет, нет. В жопу твою ж нахрен, сука! Да пошла ты, Кэтрин, ты врала. А я тебе верил, я слушал тебя. Ты сказала, мы попадем на ковчег. Мы и есть на ковчег, идиот. Я не врала. Я не могу отвечать за вашу тупость. Вы тут возлю... Сука! Кущи райский, обитель блаженных. Долина чудная,